Ни одна стройка не обходилась людьми, которые проживали на этой территории, где сооружается объект. А мы приняли решение, уже возвели в первую очередь бригадного городка для временного проживания. Но там весьма комфортные условия. Таких условий, которые мы там обеспечили, их не было и нет нигде ни на одной другой стройке на территории Российской Федерации и даже за рубежом. А условия хорошие, да, увидеть здесь все новое, как бы все сделано для людей, которые пришли с работы и хотят отдохнуть, как бы провести свой досуг, как бы пообщаться. Для этого все здесь есть. Как бы, то есть ну, были приятные удивления.